Обсуждаешь. Ладно, меня будет судить история. Сегодня я разгадал величайшую загадку вселенной. Время. Откуда взялся этот туман? Это поле отработанных квант-частиц, на которых отпечатались события, происходящие в определенный день. Туман повторяет всего два дня. 22 августа 1986 -го года и конечная точка временной волны. 22 августа 2036 -го года. Такая мощь не должна быть в руках у одних. Но вы с братом начали войну. свои армии беспилотных машин. А этот остров прятали от мира все эти годы. смог изменить мир